Всем привет, друзья! Вы на канале ИзиФифа И я думаю, все вы уже знаете, что Совсем скоро будет доступна FIFA 22 Лично я очень сильно жду эту часть Игры, и чтобы скоротать это ожидание Сегодня я хочу с вами обсудить некоторую Слитую инфу из бета-тестирования 22 Версии, а там на самом деле присутствует Довольно много интересного Надеюсь, это видео вам понравится, не забывайте подписываться И ставить лайки, а я желаю вам Приятного просмотра! Уже совсем скоро Стартует сезон FIFA 22 И сейчас самое время задуматься о правильном старте В этой игре. У меня есть очень полезный информация именно для вас теперь вы можете не тратить реальные деньги на игровую валюту для пк и playstation все это можно приобрести на код фогейм за бонусы от партнеров платформы используйте ваши бонусы и покупайте FIFA Points от 4 рублей за 500 монет на витрине постоянно обновляется контент и добавляются новые возможности для списания бонусов а еще есть возможность сделать предзаказ на FIFA 22 также за бонусы что является довольно полезной фишкой прямо сейчас Тратьте не деньги а бонусы на код фогейм точка по ссылке в описании под этим видео начать хочу непосредственно с геймплея. Так как бетки у меня нет, я буду использовать инфу от киберов, которые рассказывали про геймплей новой части. И отсмотрев видео с киберканала EA, я понял, что все стало на порядок медленнее. Каждый год FIFA становится все медленнее и тяжелее, но после патчи это немного фиксится и я думаю этот год будет точно таким же. Лично мне нравится сходство с живым футболом, а в дострой части сама технология создания этой игры базировалась на реальных условиях матча. Думаю, вы все видели видосы, где профессиональные футболисты играли матч 11 на 11 с датчиками движения. Для лучшей анимации Как по мне это очень круто Потому что идет приближение к реальной игре Но в то же время я являюсь фанатом 17 части Где все было очень быстро Пару передач и ты уже у ворот соперника Но сейчас другая тенденция А именно игра не в аркаду, а в реальный футбол Тут разумеется каждому свое Но более вязкий и тяжелый геймплей Тоже имеет место быть Передачи, удары, дриблинг, анимации, движения, все стало более медленным. Разумеется, что в бете геймплей не идеален и многое может измениться в готовой версии FIFA 22, но, скорее всего, значительных переработок не будет. За счет такого геймплея новые передачи выглядят просто шикарно. Мне, правда, очень заходят новые анимации и этот аспект прям радует. Одна вещь, о которой я беспокоюсь, это дальние удары. Кажется, что можно забить только какие-то невероятные финес шоты Мощный удары FIFA 22 вообще не предназначен для дальних расстояний. Чтобы обыграть вратаря наверняка, нужно закинуть невероятный финанс шот Удары, разумеется, очень медленно летят, но самое смешное, что они напомнили мне времена 18-й когда из предела штрафной летело просто все. Очень боюсь за этот аспект, потому что их могут потом пофиксить до такой степени, что будет невозможно забить издалека. И это будет ужасно. Короче говоря, с ударами ситуация очень сложная, и надеюсь, EA смогут правильно решить вопрос с этим очень важным аспектом игры. Коротко обсудив геймплей, думаю, самое время перейти к интересным фишкам FIFA 22. Что понравилось мне больше всего, это широкая статистика после матча. Все скриншоты вы сможете посмотреть у меня в телеграм-канале, ссылка есть в описании. Собственно, появилась информация о каждом игроке. Тепловая карта и многое другое для обзора игр про игроков это очень круто, но я не уверен, что статистику можно будет посмотреть на Full Чемпионс Ченнеле, все же я верю, что и там можно будет посмотреть детально про все передвижения игроков, ведь так можно будет раскрыть более полноценный стиль игры какого-то киберспортсмена и понять с какого фланга он чаще всего атакует, где он больше прессингует и мне кажется довольно классная фишка в 23 фивки появится. Сразу хочу перейти к анимации паков, если говорить про это, многим она не зашла, но как по мне довольно интересно. Теперь Паки открываются очень быстро, я думаю понятно зачем мы это сделали. Паки открываются быстрее, соответственно их можно продать больше, как мне кажется очень интересный ход со стороны EA, но честно говоря ждал немного новой анимации, потому что с 18 фифки особо не меняется открытие паков, все те же борты и угадывание волкаута по определенному объекту на экране. Мне это уже изрядно приелось и я правда ждал большего, но анимация хотя бы нормальная и это уже радует. Разумеется EA нас не могли лишить новых карт, в Ultimate Team появятся дополнительные особые карточки футбол так называемые Герои Фуд. Это особые версии известных игроков недавнего прошлого, у которых были памятные моменты в карьере. Как я понимаю, Герои Фуд — это попытка дополнить список легенд чуть менее великими футболистами. Среди них есть достойные игроки для стартового состава, скрины с примерами и уже официальными характеристиками будут в телеге. Так что, парни, ссылка в описании. Мне это нравится, потому что всегда интересно играть за прикольные карты легенд, а тут появляется еще пачка подобных карточек. Разумеется, мы еще получим новых полноценных икон, среди которых легендар защитник Милана Кафу, Уэйн Руни, Робин Ван Перси, Икер Касильяс и Альфреду Ди Стефану. Надеюсь, они будут играбельными, хотя я видел примерные статы Руни, это просто ужас какой-то. Ей в последнее время добавляют легенд, которые не особо прям чтоб играбельные, я надеюсь, они как-то это решат и статы у этих ребят будут довольно крутые, и будет какое-то разнообразие в составах, без постоянных и гулетов. Очень надеюсь на яшников, потому что доступный набор икон уже вполне себе неплохой, а там, я думаю, будут еще очень классные карточки. Ну что же. Крутой инфы достаточно и с каждым днем появляется все больше и больше и я прям с нетерпением жду релиза новой части фифки Надеюсь, сегодняшнее видео с моим мнением о FIFA 22 вам понравилось Не забывайте подписываться на канал И мы с вами уже совсем скоро увидимся Всем пока!